Обзор сумок в магазине Сенсей. Весна 2022 года. На стенде выставлены бежевые рюкзаки и бежевые кепки. Беспроечный вариант. Также черный ассортимент кепок и рюкзаков. И, конечно же, кроссбоди на цепях. Ну, куда без них? Посмотрим на модельки из нейлона. Это классический шопер представлен в двух цветах красивый цвет хаки тонкий нейлон с прочным подкладом и бежевый рядом висит больше всего представлена классика в различных цветах цветного, как видите, очень мало есть бежевый он визуально похож на искусственную замшу но это как кожа серый, белый крузбодики и светло-серый на цепях Цена бюджетная 899 рублей. Здесь чуть дороже 1200 с копейками. А это красивый черный нейлон, очень прочный, очень надежный. Нейлон вообще очень востребованный и самый модный тренд сезона — лавандовый. Сумка из нейлона на крупных цепях. Она выигрышно смотрится и, конечно, подчеркнет ваш образ. В торговом комплексе практически нет людей, вернее есть, но их настолько мало. И дать кризис сказывается на всех. Понаблюдала, кто с чем ходит. Люди беззаботно идут в продуктовый магазин, а в магазин вещей заходят не очень охотно.